Казанский федеральный университет посетила делегация Израиля. В КФУ планируется возродить центр иудаики. QR-коды уже в Татарстане с какими ограничениями столкнулись казанцы. Ну что значит заточать? Вот у нас больше года назад закончился период самоизоляции, когда мы все вместе сидели. Через некоторое время появились вакцины и любой человек мог вакцинироваться так, как ему это необходимо. Всем привет! В эфире Универ а в студии Альбина Гельманова. 11 октября в Татарстане объявлена днем траура. Авиакатастрофа в Татарстане под Мензелинском унесла жизни 16 человек. В числе погибших второкурсница Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Ксения Самигулина. Сообщество Казанского федерального университета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. казанский федеральный университет посетила делегация во главе с полномочным министром заместителем главы дипломатической миссии посольства государства израиль в российской федерации господином рононом краусом все подробности в сюжете нашего корреспондента в рамках визита гости посетили Музей истории Казанского университета. Экскурсию провел советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов. Далее слушатели проследовали в императорский зал, а затем в мемориальную ленинскую аудиторию. Вчера мы общались с еврейской общиной и узнали, что в Татарстане представители разных национальностей живут в согласии, что между президентом республики Татарстан и еврейской общиной налажены хорошие отношения. Это большая честь для республики и для нас, что такие проекты создаются вместе. Напомним, что в КФУ планируется возразить центр иудаики, и представители посольства Израиля будут принимать активное участие в его воссоздании. Затем гости отправились в отдел рукописей и редких книг научной библиотеке имени Лобачевского, где заведующая отделом библиотеки Эльмира Мирханова продемонстрировала бесценные экземпляры книг, а также уникальный список Торы середины XVII века. Отметим, Тора – это главная священная книга иудеев. В иудаизме – первая часть еврейской библии. Конечно, они оценили то, что для них была подобрана специализированная литература. Они, конечно, очень интересовались, многие издания для них были открытием. Так что я думаю, что наш университет смог открыть для них новые страницы. И, конечно же, это благодаря многочисленным научным школам, которые в, нашей, в нашем университете складывались с начала его основания. Далее гости проследовали в Институт международных отношений Казанского университета, где Ронен Краус выступил с лекцией «Россия-Израиль. 30 лет восстановления дипломатических отношений на английском языке». Еще одну лекцию общественной дипломатии на русском языке» прочитал пресс-атташе первого секретаря посольства государства Израиля в Российской Федерации Рами Теплицкий. Елизавета Никитина, Александр Гузнецов, Универньюс. IT-лицей Казанского федерального университета вошел в топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills. Республика Татарстан заняла второе место по количеству у лауреатов в этом рейтинге. Данный рейтинг составлен впервые. Он нацелен на повышение мотивации учебных заведений принимать участие в мероприятиях WorldSkills, а также увеличение количества участников движения.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 Конечно, стимулом стало то, что Литва в этом году празднует год литовских татаров. Студенты КФУ совместно с Министерством лесного хозяйства приняли участие в масштабной акции по охране лесных массивов. О том, как прошла посадка леса, расскажет наш корреспондент Роберт Хасанов. Обычно студенты проводят утро выходного дня дома, в теплой и уютной кровати. Но только не люди вокруг меня. В это солнечное, но довольно прохладное утро студенты-экологи Казанского федерального университета принимают участие в масштабной посадке деревьев. В этот раз студенты Института экологии и природопользования посетили Высокогорский район. Учащиеся занялись облагораживанием хвойного леса. Для того, чтобы деревья, которые посадили экологи, выросли, должно пройти более 15 лет. Мы в течение, по крайней мере, последних 10 лет принимали участие в посадке деревьев в Высокогорском районе, в Лаишевском, в Пепистричинском. Вот. И поэтому для нас это ну, дело уже обыденное. Но мало того, чтобы посадить лес, нужно его еще вырастить и сохранить. Такая посадка леса является частью процесса лесовосстановления. Это выращивание лесов на территориях, которые подверглись различным разрушительным факторам. Лесовосстановление применяется для создания новых лесных насаждений или улучшения состава древесных пород в уже существующих. У большинства населения э, очень хромает, я бы так сказал, э, экологическая этика. То есть, если вы идите в лес, то можно найти в мусор и прочее. прочее. Вот, поэтому студенты наши еще принимают участие и в уборке территории леса. Это уже в отпалении Министерства экологии. Всего в посадке леса приняли участие более 200 человек. Это один из самых высоких показателей за последние несколько лет в рамках кампании Министерства лесохозяйства. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается фестиваль студенческого творчества «День первокурсника КФУ-2021». На этот раз свои конкурсные программы представили Химический институт имени Бутлерова и Институт международных отношений. В Елабужском институте прошло мероприятие, направленное на деятельность научных кружков. Подробнее об этом в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась презентация студенческих научных кружков. Руководители кружков и студенты-активисты со всех отделений рассказали о своей деятельности, а также о результатах и достижениях. Это клуб для иностранных студентов. Называется он «О русском на русском. Интересно». Вся деятельность направлена на то, чтобы отрабатывать артикуляционные орфоэпические навыки, расширять словарный э, запас и активный, и пассивный, отрабатывать грамматические нормы и синтаксические э, конструкции. Наш кружок называется «Школа экскурсоводов». Ежегодно мы проводим до 40 экскурсий для гостей университета. Но для того, чтобы эту экскурсию подготовить, каждый студент занимается серьезным научным исследованием. Тематика кружков охватывает все научные направления вуза. Педагогическое, экономическое, историческое, физкультурно-спортивное, инженерно-техническое и другие. Всего в Елабужском институте на сегодняшний день функционирует 20 научных объединений. Роберт Хасанов, Айдар Нурмеев, Универньюз. На этом все. В студии была Альбина Гельманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!